В настоящее время все специалисты заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Втб двадцать четыре. Елена, здравствуйте. Елена, доброго здравия. Меня зовут Евгений. Я одиннадцатого декабря две тысячи семнадцатого года оформил кредит. Втб двадцать четыре. Ну, у меня зарплатная карта там. И мне навязали страховку сто шесть тысяч шестьдесят три рубля. Вот я хотел бы от нее отказаться, чтобы мне вернули деньги на счет. Помните, То есть чтобы вы, помните, при, чтобы вы приняли заявление от меня ну, на возврат страховки. Николаев Николаев Евгений Валериевич. через букву И двадцать первое 82 -го. Не, просто наличный. Зажидание, когда у вас финансовая поддержка профи, она включает в себя очень много рисков. Почему вы хотите отказаться? Тем более, что на весь срок вашего кредитования, страхования, да, здесь еще срок кредита 5 лет у вас, даже если после полного погашения, здесь риски связаны с недобровольной потерей работы, риски связаны с здоровьем, будут производить. Вот тут и вам страховая компания. А, дело в том, вас... я понимаю, понимаю, дело в том, что мои права были нарушены, в том, что мне не давали кредит если я не подпишу вот эту страховку. А деньги мне нужны были, поэтому я вот сейчас подписал, мне их выдали, и я их на, пол, на полных своих правах хочу вернуть эту страховку в течение пяти рабочих дней, согласно э, указаниям Центрального банка. И у нас информация, но в любом случае вам нужно обращаться именно в отделение нашего банка, поскольку, как вы понимаете, дистанционно заявление мы принять не можем, по горячей линии мы с документами также не работаем. Здесь, поэтому сейчас я проверю, есть у нас информация какая-либо по отключению страховой программы. Минуту. м mm -hmm. Благодарю вас за ожидание. В Новосибирске верно проживаете. Там же оформляли кредит. Ваш нет, нет, решет Красноярский край. Я сейчас прям сам в самом Красноярске нахожусь. Здесь вот подскажите, просто под какому адресу мне заявление принести. У меня заявление уже написано с ссылками на указание Центрального банка 20 ноября 2015 года номер 3854, в котором сказано, раз уже страховка начала действовать, то страхователь в течение пяти рабочих дней должен иметь возможность вернуть премию пропорционально сроку действия страхования. Но здесь мы не, ни подключением, ни подключением, ни Нет, я понимаю. Вы мне Вы сообщите адрес ВТБ банка в самом Красноярске, в который мне обратиться с заявлением. Вы можете обратиться в любое удобное отделение банка в целом. Здесь мы, в принципе, рекомендуем вам обратиться в то отделение, в котором вы оформляли ваш действующий кредит. Если вы будете обращаться в другое отделение банка, то здесь гарантировать того, что вас примут данное отделение, мы здесь тоже не можем. Они могут вас либо перенаправить, либо это заявление принять. Еще раз повторюсь, документами мы не работаем. По информации, которая у нас есть, отключение данной программы возможно, но комиссия при данных условиях не возвращается. За дальнейшей консультацией мы рекомендуем обращаться в отделение нашего банка. Ссылки по законодательству и так далее, все дополнительные вопросы задаете сотрудникам при вашем личном присутствии. Угу. То есть можно в любое отделение да, обратиться. За консультацией вы можете обратиться. Не в приеме в приеме, доку... 20... в приеме заявления. Поймите, пожалуйста, мы с документами не работаем, мы не знаем, в какое отделение вам необходимо обратиться. Поэтому все-таки рекомендуем обратиться в то отделение, где вы, не, вы, вот не вы обращались меня... и оформляли. Я вас У услышал. информации нет. Я вас услышал, но вы мне ответьте. У вас ВТБ банк он один или каждый филиал это разные юридические лица и разные организации? Все равно, любой банк, зарегистрировав мое заявление, он его должен отправить кому? Президент-председатель управления Задорнова Михаил Михайлович. Правильно? Вопрос не входит в компетенцию горячей линии. Это вопрос сотрудников. Они принимают заявление. Если они воспримут данное заявление, у нас такой информации на горячей линии нет. Мы можем вас проконсультировать по действующему кредиту, по действующему продукту, по условиям программы страхования. Но каким образом вам его по информации, которая у нас есть на горячей линии, вы можете отказаться от программы финансовой поддержки, но комиссии вам не возвращаются. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, то рекомендуем уже обратиться именно в отделение банка. И желательно, чтобы э, вопрос ваш был решен, возможно, в то отделение, в котором вы непосредственно оформляли этот договор. Если вы обратитесь в другое отделение банка, мы не можем по горячей линии вам гарантировать, что у вас данный за день не У нас нет регламентированного действия по вашему случаю. Понимаете? У -у -у. Все понял. Благодарю. До